21 апреля стартовала республиканская акция «Музейная весна Татарстана». И Казанский федеральный университет, присоединившись к ней, открывает ее выставкой на перепутье миров. Выбрав такое название, мы решили, что оно четко передаст то сплетение судеб, миров, народов и культур, которые здесь были более тысячи лет тому назад впервые представляет экспонаты, созданные по материалам Танкеевского некрополя, Музея археологии, Института археологии имени Халикова, Академии наук Республики Татарстан. Активное участие в создании первой выставки при институте приняла заведующая музеем археологии Асия Мухамедшина. Это один из крупнейших, один из ключевых некрополей Восточной Европы, где больше всего обнаружено погребение. У нас находится материал с более чем тысячи погребений, то есть это порядка ну, около пяти тысяч предметов соответственно на выставке наряду с уникальным для Поволжского региона женским погребальным комплексом представлен типовой инвентарь танкеевского некрополя прежде всего это женские и мужские украшения предметы культа боевого оружия а также керамические сосуды являвшиеся неотъемлемой частью погребений на открытие выставки присутствовал выпускник казанского федерального университета исследователь танкеевского некрополя евгений казаков народ всегда приносил с собой не только там биологический тип не только там какие-то вещи, но свою идеологию, свои представления, ну свой духовный мир. На перепутье миров – это таинственная история тысячелетней давности народов, которые встретились на территории, где ныне находится республика Татарстан с их необычной культурой верованиями, о которых мы можем только догадываться. Елизавета Евтефеева, Владислав Михневский, Универньюз.